В это воскресенье у нас пройдет 276 номерной турнир UFC с двумя титульными поединками. И в этом видео как раз-таки один из них я хочу рассмотреть. Это главный будет турнира за титул средней весовой категории между Израилем Одессиани и Джардом Кананье. Кананьером, как его еще называют. Делал я уже прогноз на предыдущие бои этих товарищей в бою от Уитакер зашел неплохой коэффициент на полный бой а в бою с Канониром против Брансона зашел хороший коэффициент на то, что Джаред нокаутирует Брансона ну, Израиль и это 32-летний боец из Новой Зеландии, нигерийского происхождения я думаю, все его знают но давайте чуть пройдемся по нему для новичков провел он в UC 23 боя, проиграл только в одном прогресс этот был полутяжу Яну Блаховичу когда Израиль, будучи чемпионом средневесовой категории, попробовал подняться в полтяжелый вес и забрать титул там, став двойным чемпионом, дабл чемп. Но этого у него, к сожалению или счастью, не получилось. Ну, к сожалению для Адесани, к счастью для Яна Блаховича. Вот. Пришел он в UFC, будучи чемпионом средневесовой в промоушене AFC, АФС Одессан является выходцем из кикбоксинга Где добился довольно-таки высоких результатов Был он чемпионом такого известного промоушена кикбоксинга Как Глори Поэтому это явный ударник Но кроме этого он имеет неплохую защиту от тейкдаунов Не было у него пока проблем с борьбой Кроме как в бою с полутяжем Блаховичем. Но я думаю, что высокоуровневые Греплер в будущем доставит ему немало проблем. Если смогут нигерийцы, конечно, перевести. Ну а пока были соперники, которые его переводили. Но долго удерживать на конвасе Израиля не получалось. Так как ему довольно быстро удавалось подниматься в стойку. Он также имеет сильный и точный панча и хорошую выносливость этот товарищ. А, на данном этапе карьеры является он чемпионом UFC в средней весовой категории. Провел 4 защиты титула против Юля Ромера Марвина Витори, Паула Коста и а, Роберта Уитикера. С Робертом Уитекером это был второй бой. В первом бою Десаня завоевала Титл чемпиона в вес и Победив его как раз таки Вот Это Саня не глупый боец он, Не поддается он эмоциям В боях четко придерживается геймплана Что является довольно таки весомой Сильной его стороной если надо, умеет он сушить бой, от чего, конечно, выступления не выглядят яркими, но позволяет ему выйти с октагона победителем. Также отличается он довольно-таки хорошим футборком и таймингом, который позволяет ему удерживать своих соперников на удобной для него дистанции. Ну его сопернику Джареду Кананье 38 лет, это боец из США. Провел он в профессионалах 20 боев, 15 из которых одержал победы. Свои бои предпочитают проводить стойки, где у него есть мега нокаутирующий панч. Также обладает неплохой функциональной подготовкой. Ну, относительно неплохой. Может грам грамотно он распределять свои силы не только на трехраундовый, но и на пятираундовый бой. Но ближе к середине боя, кроме того, не будучи с особо подвижным бойцом замедляется он еще сильнее, но тем не менее представляет опасность на протяжении всего боя, потому что панч у него действительно серьезный. Не особо любит он бороться, но если предоставится возможность перевести, то явно он ее не упустит. Джарк изначально выступал в тяжелой весовой категории, после в полутяжелой, но там у него не особо получалось побеждать и он спустился в среднюю. Ну, это один из немногих случаев, когда боец из тяжелого веса спускается и выступает аж на две категории ниже. Но, правда, в средней категории канони, у канонира дела пошли, конечно, намного лучше. Висогонка не особо влияет на его функционал, плюс средневесовой он выглядит э, довольно-таки мощным бойцом. Ну что по бою? В антропометрии будет преимущество на стороне, естественно, дысание. Ну, не такое, конечно, преимущество, как у него обычно над своими оппонентами. Все-таки у Джарда руки длинные. Но вот в росте дысание будет выше на 12 см, размах, размах рук будет на 6 см или 1 сантиметров, и размах ног на 8 см. Ну, побои бою я не вижу в лице Канане большой опасности для Адысани, учитывая, что бой будет проходить в стойке. Да, Канане, конечно, может вырубить, но Адысани, скажем так, не дурак. Адысани превосходит своего оппонента в технике, в скорости, в выносливости, в футворке, что дает ему, в принципе, огромные шансы выиграть этот бой. Ну, ну Канане надежда только на лаки панч, я считаю. Ну. Но это, по мне это маловероятно У Десани был уже похожий опыт э, работы с мощным бойцом в лице Яна Блаховича Где Ян вывез бой за счет своих габаритов, напора, переводов и удерживания на стиле Ну, ней, конечно, мощный боец, вопросов нет Но, во-первых, во Блахович лучше его по функционалу А во-вторых, он борется тоже получше На мой взгляд, у Джарда есть шансы только в первых двух раундах боя Где он будет наиболее опасен вот. Ну, Израиль же будет работать на дистанции, пристрел... э, пристреливаться к, сопо... к сопернику, наносить ему уроны лукиками и джебами, набирать очки и в итоге победит. Ну, я бы тут задумался над победой а, именно от нигерийца, допустим, на победу Израиля с судейским решением или на победу Десани, ну, Израиля, Израиля, или на победу Десани нокаутом. Ну, Но я думаю, что в чемпионских раундах Десани вполне способен даже нокаутировать подуставшего Джарда И у него, в принципе, есть на это мотивация. Бо зрители не особо довольны крайними защитами нигерийца, где тот а, сушил бои, проводил... Их в очень осторожном стиле Поэтому золотой середины будет ставка на победу Дусани в четвертом-пятом раунде Или по очкам за коэффициент 1.85 Ну а кто топит за Кананила Может попробовать ставку Допустим ту же победу Кананье В раунде 1.3 за коэффициент 6.5 Что тоже довольно-таки неплохо Но на мой взгляд все-таки первая ставка Более реальная Но это уже мое видение боя Вы же подписывайтесь на телеграм-канал Ссылка находится в первом закрепленном комментарии Под видео Внизу там я выложил обычно в субботу варианты ставок на этот бой, на другие бои турнира, которые мне интересны, но я не успеваю по ним делать видеообзор. Подписывайтесь, чтобы не пропустить этот пост. Также подписывайтесь на YouTube канал, стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Ставьте лайки. Также интересно почитать ваше мнение в комментариях. Конечно, лучше бы вы его обосновывали. Они а просто написали. Какую ставку вы ставите? Все, давайте до следующего видео. Пока.